Упиваясь неприятно, хмелем светской суеты, Позабуду, вероятно, ваши милые черты, Легкий стан, движение и стройность, Осторожный разговор, эту скромную спокойность, Хитрый смех и хитрый взор. Если ж нет, по прежню следу В ваши мирные края, через год опять Заеду и влюблюсь до ноября.